Всем привет! В этом видео хочу рассказать доступным языком о конфигурациях. На YouTube очень много роликов, посвященных конфигурациям, но уверен, что многие не используют этот хороший инструмент, потому что не понимают, как его использовать, зачем он нужен, и не понимают всего его удобства. Показывать буду на примере детали из набора для Создание витрин. Это алюминиевый профиль Еврошоп. На данный профиль вставляется стекло с уплотнителем. Размеры здесь 16 на 32 миллиметра. И есть еще полка для э, крепления какой-то детали. Здесь у нас одна конфигурация и я хочу создать э, еще несколько конфигураций для того чтобы упростить и уменьшить количество файлов. Да, для чего нужны конфигурации? Конфигурации нужны для того, чтобы в одном документе детали, в одном файле или в одном документе сборки содержалось как бы много деталей или много сборок. Очень хорошее сочетание этого инструмента можно наблюдать в фурнитуре, где есть большое количество размеров гаек, винтов, болтов, и нет никакого смысла э, хранить 50 файлов э, с гайками только потому, что у них у всех э, разный диаметр, разная резьба. Это можно легко сделать при помощи конфигурации. Так, значит у нас э, первая конфигурация, ну допустим она будет по умолчанию, и я хочу создать еще одну конфигурацию, скажем, с отверстиями, то есть у нас Данная деталь будет в первой конфигурации без отверстий, во второй в конфигурации с отверстиями под вот эту вот стяжечку, которая притягивает стойку. Рисую эскиз. Убираю окружность. Я, честно говоря, не помню, какого диаметра и где должна располагаться эта окружность, но это, собственно говоря, не так важно. Пусть это будет 10 мм. И здесь ставим размер ну, допустим, тоже 10 мм. Вырезаем до поверхности, выбираем поверхность, или можно было ввести 2, 3, 5 мм, неважно. Вот у нас появился еще один элемент, вытянутый вырез 4. В принципе, можно его отзеркалить, так как с вероятностью 90% данная перемычка будет приходить к двум стойкам, поэтому я так и сделаю. Зеркальное отражение через плоскость справа. Вот у нас уже два элемента. Конфигурация у нас по-прежнему одна. Добавляем еще конфигурацию. Пусть она будет называться с отверстиями. С отвер... Отверстиями. Отверстиями. Я пропустил. Так. Две конфигурации. Первая и с отверстиями. Обе эти конфигурации выглядят одинаково. Теперь нам необходимо их различить. Переходим в первую конфигурацию и здесь в дереве просто погашаем те элементы, которые нам не нужны. Переходим во вторую конфигурацию и здесь они есть. То есть у нас получился как бы две детали в одной. Один файл детали у нас содержит в себе две детали. Если нам, допустим, нужно добавить еще одну конфигурацию, например, с запилом. Здесь нарисую. Ну, допустим, мы хотим сделать рамку из этого профиля. И нам необходимо запилить его в 45 градусов. 45. Вытянутый вырез насквозь. Так. И также отзеркалим этот элемент на правую сторону. Так, ну, Вот, допустим, вот такая вот у нас деталь. С запилом. Здесь нам отверстия не нужны, поэтому здесь мы их погасим. Смотрим с отверстиями. У нас только отверстия без запила и первая конфигурация по умолчанию у нас ничего нет. Если с элементами более-менее понятно, что рисуем элемент в одной конфигурации, в другой мы его гасим, то с размерами здесь немного сложнее. Если нам нужно поменять какие-то размеры у этой детали, ну, например, в данном случае длина, единственный размер, который мы можем поменять, потому что все остальные размеры определяются этим профилем, мы не можем менять здесь там вместо 32 поставить 50, допустим, да, потому что это покупной профиль. Можем изменить только длину. 100 миллиметров. Для того чтобы изменить э, размер элемента или размер эскиза э, в конфигурации в одной два раза щелкаем по этому размеру и вот здесь вот в окошечке измерить у нас появился новый, новый выпадающий список, который нам говорит о том где этот размер используется. Это размер используется во всех конфигурациях, в этой конфигурации или необходимо указать какие. Ну, допустим, эта конфигурация. Здесь мы ставим размер 200. Обновляем деталь. И вот она у нас поменяла размер. Первая конфигурация. С запилом переходим. Здесь у нас по-прежнему 100 и 2 запила. Никаких ошибок в дереве и предупреждений нету. И с отверстиями. Здесь также 2 отверстия и размер миллиметров допустим здесь нам нужно поставить размер ну скажем 150 миллиметров мы также э, ставим размер только к этой конфигурации обновляем детальку размер 150 с запилом смотрим по-прежнему 100 и пустая деталька здесь размер 200 э, таким вот нехитрым образом можно э, в широких пределах менять конфигурацию, да, внешний вид детали, э, используя только один файл. Это, я как я говорил, уже очень удобно, если э, деталь, например, это не фурнитура, деталь, изготавливаемая, различается э, несколькими отверстиями или, например, несколькими размерами, когда нет смысла создавать новый файл, а можно просто создать новый новую конфигурацию и в этой конфигурации добавить либо убрать какие-то элементы или добавить изменить размеры каких-то эскизов или каких-то элементов на этом видео о конфигурации в деталях я заканчиваю, следующее видео расскажу о конфигурации в сборках, там немного посложнее особенно в конфигурациях в подсборках и связку конфигурации и Уравнение. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч!